Настанет день, когда я буду богатым. Я знаю, что настанет день, когда я буду богатый. Я был на мели, мне все это надоело. Я был зол на всех, кроме кого? себя. На самом деле, в душе я злился на себя. Но я устал мучить себя, и поэтому злился на всех. У меня был друг, которому я одолжил деньги. Мне едва хватало самому, но я знал, что они ему очень нужны, и я дал ему 1200 долларов. И вот я здесь и не могу позволить себе поесть. У меня осталось только 25-26 долларов. Я пишу ему и звоню, а он не отвечает. Мне нужно немного денег, а он игнорирует меня. И я злюсь, я расстроен. И помимо этого, я еще и прагматичен. У меня 25 долларов и мелочь. Скажем, 26. И вот скажите, что мне с этим делать? У меня не было никаких идей. Мне нужно было пережить это безумие. Я жил в крохотной квартирке в Венесе в Калифорнии. И я подумал, ладно. Когда мне было 17, я был беден. Я откладывал деньги на Рождество. Откладывал целую неделю. И я сказал, я сейчас здесь, в Венесе, но я отправлюсь в Марина Дел Рей. Все, что мне нужно, немного усилий. Но у меня будут сбережения на зиму. Я приду к этому. И я не поехал туда на машине. Потому что для этого нужно было тратить деньги на бензин. Плюс мне нужна была прогулка, так что я пошел пешком. И я вошел в ресторан. Я был одет не очень хорошо, но я плюнул на это. Я занял место прямо у окна. Смотрел на проплывающие яхты и мечтал о том, какой может быть жизнь. Потихоньку я начал опускать свою злость и фокусироваться на том, чего я хочу, вместо того, чего я не хочу. Кто со мной, скажите я. И это немного изменило мое состояние. А еще я ел, у меня была огромная тарелка с едой, и это еще больше изменило его. Я не помню, сколько стоил мой ланч, что-то типа 7 долларов, 8 долларов. И я мог поесть так еще 3-4 раза. Когда я закончил есть, вошел маленький мальчик, одетый в костюм. Я не знаю, сколько ему было. 8, 9, что-то типа того. Он был так восхитителен. Он открыл дверь для своей мамы которая была очень привлекательна. И он отодвинул для нее стул, и она села. Несмотря на всю привлекательность той леди, моим вниманием завладел мальчик. Он был просто... Он вел себя так достойно свои 7 лет. И это так тронуло меня. Я не знаю почему, но это так тронуло. И я подумал, этот ребенок такой чистый. Я всегда хочу быть таким. Этот ребенок так хорош, чтобы отдавать. Я встал, заплатил за еду 6-7 долларов. И у меня осталось что-то около 17-19 долларов. И я подошел к этому мальчику, сказал: Извини, я хочу выразить тебе свое почтение за то, что ты такой великолепный джентльмен. И я сказал, я видел, как ты ухаживал за своей леди, как ты открыл для нее дверь, отодвинул стул. Это класс. И я сказал, Меня зовут Тони, а тебя. И честно говоря, я не помню его имени, Чарли или как-то еще. Он посмотрел на меня и я сказал, Чарли, это изумительно, что ты проводишь свой выходной за таким ланчем. Он ответил, вообще-то это моя мама. И я сказал, это еще круче. Он сказал, я не могу пригласить ее на ланч, потому что мне только восемь". Я ответил, ты можешь. И я не планировал этого, но достал все деньги, что у меня остались, 18-19 долларов, положил их на стол и сказал, пригласи ее на ланч. Он посмотрел на меня и сказал, я не могу принять их. Я сказал, конечно можешь. Он спросил, почему? Потому что я больше, чем ты. Он широко улыбнулся, и я даже не смотрел на его маму. Просто развернулся и ушел. И не смотрел на ту дверь. Я помчался домой. Я должен был быть в ужасе. Что я буду есть? Но я не был напуган. Я просто знал, что то внутри меня позволило мне отбросить все мои страхи. Внезапно я осознал, есть внутри нас что-то больше всех наших ограничений, особенно в том, что касается денег, которые так терроризировали меня. Я пришел домой, не имея понятия о том, когда я снова смогу поесть. И пришло злосчастное письмо. Оно было от того человека, который мне должен. В письме было написано, «Я избегал тебя, и это неправильно, мне очень жаль, ты был рядом, когда я нуждался в тебе». Здесь то, что я должен тебе, плюс еще немного. 1200 долларов, плюс еще сотни долларов сверху, были у меня в тот момент, когда я даже не думал о них. И я мог жить на эти 1300 долларов, по моим подсчетам, еще месяц или два. И я плакал. И после этого я пришел к заключению. И я подумал, это значит, все, что ты отдаешь, Всегда возвращается к тебе. Тебе даже не нужно думать обо всех этих вещах. Просто берешь и даешь. Вознаграждение будет больше, чем ты можешь себе представить. Я не знаю, было это событие совпадением или нет. Но я поверил, что тот день был благословением на мое богатство. И я скажу вам честно, что у меня бывают очень тяжелые дни. Экономически, эмоционально, как и у всех. Но этот ошеломляющий страх уже больше не мучил меня. Секрет жизни. Просто отдавать. Отдавайте, когда у вас самих мало. И я обещаю, страх покинет вашу жизнь.